Ты необыкновенный, единственный такой во всей вселенной. Твоя улыбка зажигает во мне огонь. Хочется творить и вытворять. Хочется любить нежно, любить страстно. Хочется объять весь мир и поделиться любовью с каждым. Я люблю тебя мой абрикосовый